<связывая> ну, расскажи мне, как твои дела. Хорошо, хорошо. Виктория, ты знаешь, ты меня как вот, когда ты меня спрашиваешь, как твои дела, вот по ватсапу, да, у меня как начинается точка отчета, я так хоп, замираю, <связывая> и такая сразу, ага, что происходит в моей жизни, что изменилось в моей жизни, знаешь, я как трезветь начинаю, <связывая> <что>? <связывая> и начинаю, ну, не то что переосмысливать, а просто, ну вот, а, а что вообще происходит в моей жизни, а что было до этого, что сейчас, вот что-то изменилось, не изменилось, вот начинается какая-то оценка, вот именно после того, когда ты меня спрашиваешь, как твои дела, поскольку ты моя не подружка, не соседка, а, не коллега по работе, да, где я могу сказать, все хорошо, все отлично, там, или да так себе, или, ну вот такие фразы, да, дежурные, то тебе действительно, ну, мне хочется ответить так, как оно есть на самом деле. И они классные, они просто классные. У меня появилось такое спокойствие. У меня раньше была проблема в том, я каждый день думала, у меня нет денег, что будет завтра, вот как я буду жить. И вот эта глобальная проблема, она была всегда постоянная, такая же денежная у меня была в голове. Просто невероятно, она мне покоя не давала. Я Просто у меня деньги, когда я слышу деньги слово, это... У меня даже с дочерью, ну вот, она говорит, ну, мам, что там, ну, купим, не купим, и смотрит на меня, да, она знает, что тема денег у нас запрет, вот это просто не обсуждалось. Но вот это беспокойство в денежном плане, оно ушло, да, нету, да, была ситуация, когда действительно был такой, знаешь, неприятный момент, на карту стала капать проценты. Ну, то есть, понимаю, что подходит срок, и я мне нечем, и это... Ну, и увидела эту смс. Ну, ты знаешь, ну, и спокойно, ну, и пришла эта смс такая, ну, и что, ну, и где? Что я сейчас могу делать? Да ничего не могу сделать. В чем моя сейчас задача состоит? Да так, чтобы остановить эти проценты. А что я сейчас могу сделать? Ну, позвоню вот тому-то, тому-то, напишу смс-ку, выручат, выручат. но ну, не выручить не надо. Написала. Ну, и, знаешь, это все спокойно. Нету вот этого какого-то, что... Че же завтра? Че же? Ну, вот как же? Ну, вот как же? Вот этого абсолютно нет. И я вот это вот, ну, отследила, поняла. Что ты думаешь, проходит? Ну, и все, отписалась. Нету денег. Нету ни денег такая. Никто мне ничего не дал, никто мне ничего не выручил. Я такая, ну и ладно. что будет, то и будет. И дальше, значит, живу со своими там заботами, хлопотами. Потом приходит мне, значит, смс, что... Почта-банк мне одобрит, одобривает кредит. Я так коп-коп-коп прикидываю, думаю, о, если я беру, я покрываю, э, ну, я покрываю, ну, хорошо будет, отлично, я покрываю и тот, вот эту карту, которая у меня там получается, и у меня еще остается неплохо, то бишь... Я в нуле выхожу, я ничего не потеряю, но я прикрою вот эти проценты, как я хотела, я их остановлю, остановлю они не будут капать, и проблема у меня происходит. Что думаешь, я спокойно, опять, все, это все делается до того так спокойно, я просто была в шоке. Я потом наслаждалась этим днем, когда вот это все получилось, я приехала на почту, там такая девочка была хорошая. Все это сделает, так смотрит, она, она, она не одобривает вот ту сумму, которую мы запросили. Я говорю, ну она а сколько одобривает, Я говорю, ну ничего страшного такая. И вот опять-таки, это до того такое ровно состояние, это просто обалденно. На работе то же самое. Возникают какие-то стычки, я не скажу, что я перестала психовать, нет, я начинаю, шаблон поведения, он идет, я начинаю реагировать, когда девочки начинают что-то там, такую тему бурную, какую-то острую обсуждать, и это касается меня, я тоже в нее вовлекаюсь, но наступает какой-то момент, у меня как хоп, я замолкаю, и все, вот ровно я сижу и думаю... Зачем? Сейчас, вот сейчас все успокоится, я пока посижу, вот это же все быстро в голове происходит. Я так никогда себя не вижу. Я просто замолкаю. Раньше я бы кричала до потери пульса. Так что у меня прям выплевывается, чуть ли, ну извини, да, чуть ли не кишки из-за рта вылетают. Но я должна была свою правоту доказать, это просто невероятно, это бесполезно делать. А тут я хоп такая и сижу они там выяснили между собой? Я не вступила в этот кружочек, дальше вернее, я вступила, но я ее не поддержала этот кружочек. Я посидела спокойненько и все замечательно. Прихожу на кабинку и думаю, ну какая я молодец, а как я вот так вот смогла. А когда этот ступор, как он, почему он э, возникает, э, ну это здорово, не было такого, не было такого, Виктория, вот такого не было. Читаю. Э, Кастаньеду. путешествие путешествии. Да. Ты знаешь, я узнаю себя там. Когда Дон Хуан разговаривает э, с Кастаньедой, и поведение э, Кастаньеды, да, он там описывает свое поведение, свои чувства, свои реакции. И вот вообще это запомнилось, э, Дон Хуан говорит, ты чувствуешь правоту в своем гневе, да? Вот я пересчитала миллион раз вот этот момент, вот этот фрагмент, думаю, да, вот, действительно, я также, когда я спорю, когда я что-то доказываю, когда во мне вот это все буры кипит, я чувствую, что я права. Зачем? Для чего? Ну, кому это? Ну, вот, ну, это просто бесполезно. Ну, вот такие у меня дела, они обалденные, они классные, они неожиданные. Ну как неожиданно, но это все спокойно, это я сейчас на таких эмоциях с тобой разговариваю, а так это все идет спокойно, жизни спокойно. Еще появилось, знаешь что, сейчас вот все выпалете в как есть, уверенность в себе я знаю, вот я знаю, что вот так будет, вот я знаю, и все, оно внутри, я не вижу ни снов, не предугадываю, я просто знаю внутри, что вот вот так будет и все. И это дает мне какое-то такое спокойствие вот это, я не знаю, какой-то стержень внутри, что ли. И я от него отталкиваюсь. Вот. Я знаю, что оно вот так и все. Меня это успокаивает как-то. Да оно ну не то, что успокаивает, потому что я не, не нервничаю, я не, не в возбужденном состоянии. Я говорю, это вот сейчас. Я не знаю, почему вот из меня вот так вот прёт, но, наверное, ты меня подтолкнула к этому. Но это обалденно. Изменения есть, они есть, Виктория, они идут, они потихоньку. И вот эта энергия, которая, ну, ты же выложила в этот. Я посмотрела ролик вот этот в Ютубе. И опять, да, посмотрела и опять. оценка Ну, все равно, у нас же мысли приходят, мы же думаем. И вот пришла оценка, что, ага, вот тогда... Была 2 энергия, но она сейчас она никуда не ушла, она есть во мне. Я такая же энергичная, как и на том видео. Но я к этой энергии приспособилась и подстроилась как-то внутри. Она вот просто вот как-то по мне, если вы вот так можно описать, она по мне распределилась. И я поняла, как с ней вот быть. Если я тогда была возбужденная и вот такая вот классно, что будет кипеть во мне энергия. Она, да, она во мне, но она не бурлит не теперь, она просто во мне. Я чувствую себя всегда свежо, комфортно, спокойно. вообще Обалденно. Обалденно. Вот так. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Чистое Сознание. Отдельная благодарность тем